Всем привет, с вами Атлет, и я хотел бы такой простой волос записать, потому что, почему знаете, сейчас я расскажу, потому что я, у меня это, как вы знаете, недавно был это день рождения, 21 мая, и это... Мне кое что подарили. Короче, все узнаете сейчас. Вот смотрите, что мне подарили. Надеюсь, это камера, экшен-камера. Видите? Вот. Теперь буду на нее снимать. Буду на нее снимать теперь. HD, потому что там 4К не было, а я хотел 4К. И вот, теперь на нем будет выходить влоги. Теперь, надеюсь, нормальные, с нормальным качеством. Ну и это тоже HD был на телефоне, на моем, Короче, посмотрим. И вот сейчас буду на неё снимать. Сейчас буду на неё снимать. И покажу я вам, на что, на какой телефоне я снимал. Сейчас покажу я вот. это я на свою на свой телефон снимаю смотреть как стабилизация чуть-чуть ест -чуть yes, да? или нет не знаю короче давайте теперь вот давайте, оценивайте, качество как, где вам больше всего нравится. Тут светит, вот лампочка моя, так что, где вам лучше нравится, на этой камере или на том. Давайте, вот на телефоне я снимаю. Проверяйте, как, ребят, на этом, наверное, все. На этом камеры. Я мне качество, короче, не понравилось. Короче, я для вас снял. Вы оценивайте качество. Если вам понравится, то я буду снимать на нем. А так мне он не нравится. Я буду на нем для проекта для проекта брать и снимать проект. А так пусть будет у меня. А влоги я буду снимать на этом моем старом который уже не работает ну, уже карантин как бы прошел это я вот эту починю и буду пользоваться снимать для вас влоги и так далее короче, это тоже хорошая камера вот Саму Кому понравилось, оценивайте качество и звук на нем и на моем телефоне. Как качество? Если вам будет нравиться на камере или на телефоне? Если вам понравится на телефоне, то ставьте лайк. Если понравится на камеры, то ставьте, ой, то пишите комментарий. Мне снимай на камеру. Вот так пишите, и я буду снимать. Только для вас. Давайте. Кто не видел мой дом, И вот мой козон, вот. надеюсь, было видно вам все вот. вот. Слушай, ничего себе, видите, помидор. сол so, вот. Вот, вот сейчас будет и